когда дом строили, еще про полистирол не знали, а когда узнали и получилось так, что надо было утеплить немножко. То есть вот выбрали. То есть этими блоками вы только утепляли? Да, снаружи добавили. как бы, Ну и получилось так, что стройка была не за один раз, а то есть пристроями было. Поэтому и выровняли стены, и утеплили. То есть двух зайцев сразу. Если бы у меня пораньше я узнал про полистирол-бетон, я бы, наверное, все-таки с полистирол-бетона полностью сделал дом. Да. Ну, плюсы. Работать с ним легче. Я вот один сам все сделал. В принципе, без строителей, без всех. Никого не нанимали. После работы я вот так вот по вечерам недели две, наверное, и весь дом сделал. К выбору полистирол-бетона пришли, потому что он не впитывает влагу, как ту же вату взять, допустим, минеральную. Простота в монтаже легкий Негорючий, экономный. И теплопроводность устраивает как бы. Грузунов не привлекает. Не требуется какого-то большого мастерства. То есть стены ровные получается. Не нужно сильно выравнивать что-то там. Но Я бы не сказал, что он хрупкий. То есть сломать не получится его просто так. Ну, утеплен вот 10 лет он. Измерений, конечно, не производил, но, но теплее стало дома. 10 лет отделки никакой еще не произведено, стоит, как, как как будто вчера наклеили. При строительстве дома советую, рекомендую воспользоваться полистирол-бетоном, так как он теплый, долговечный и просто монтажи. Советую компанию Plasblock, потому что качество очень высокое. Можно все это проверить, приехать на в офис компании. Убедиться самому лично.